Привет! Вы на канале Nail Studio. В сегодняшнем видео у нас будет маникюр с покрытием гель-лака. У нас вот старый маникюрчик наш. Посмотрите, как вот немножечко отросли. Все держится очень хорошо. Никаких отслоек, никаких трещин, сколов, ничего нету. Вот, отлично так. Сейчас мы будем снимать покрытие. После этого обрабатываем, начинаем снимать покрытие, после этого обрабатываем кутикулу. Снимаем каждый ноготок, обрабатываем кутикулу и начинаем делать маникюр. Ну вот мы уже сделали опил, также обработали кутикулу, немножечко убрали длину, чуть меньше половины. Вот так вот, посмотрите, от той длины, которая у нас была, вот так вот у нас получилось. Сейчас мы будем приступать к покрытию. Будем наносить бондер и праймер. Бондер и праймер у нас фирмы Gratol. И будем приступать к покрытию. Далее будем делать базу. Сейчас наносим бондер. Наносим тоненьким слоем на каждый ноготок. И так делаем каждый ноготок. Вот мы уже сделали базовое покрытие. Вот можете посмотреть. Вот так вот у нас выглядят ноготки. База у нас была клио. И сейчас мы будем наносить покрытие. У нас будет частично френч, частично будут покрыты все ноготки. То есть на разных ноготках будет разный дизайн. Основной цвет у нас будет бордовый Клио Эстет, 96 номер. Сейчас вам покажу. Вот такой вот ярко-бордовый цвет. Очень красивый. И также у нас там, где у нас будет френч, у нас будет Blue Sky, 17 номер. Он такой цвета, бежевый, как ну, бежевый слоновый кость, можно сказать, вот такой вот цвет. И сейчас будем приступать к нанесению покрытия. Далее у нас еще будет там небольшой дизайн вот мы уже нанесли покрытие гель-лаком основной как я вам уже говорил напомню это был у нас цвет Clio St. 96 ярко бордовый на двух пальчиках мы сделали френч. у нас было покрытие основное это мы сделали базы не blue sky как я вам изначально говорила а мы нанесли базу bhm третий номер вот вот этот вот цвет светло-розовый. Это камуфлирующая база БШМ фирмы. И сделали френч. Сейчас у нас будет дальше дизайн. У нас будет на каждом ноготке геометрия, полосочки будут у нас длину. И там, где френч, у нас будут еще такие усики закругленные. Плюс у нас будут стразы. Стразы у нас будут в серебряном цвете. У нас здесь они крупные, мелкие, мы миленькие добавим стразики. И основное мы будем рисовать это гель-краской. У меня вот такая черная гель-краска Бакира, гель paint Наносим ее на палитру. Черный цвет. Берем тоненькую кисточку. Это у нас черный цвет, тоненькую кисточку, и сейчас мы будем э, проходить по центру, делаем тонкую линию. Сейчас сначала кисточку сделаем черном цвете чтобы она была тоненькая и посередине у нас будет с одного конца э, ногтя от начала пальца до э, торца у нас будет просто прямая линия потом на ней будет страз провели мы прямую линию дальше сейчас мы сделаем также гель-краской на каждом ноготке прямые линии и потом мы уже прикрепим стразы ну вот смотрите мы сделали на каждом ноготке полосочку вот так вот получается здесь мы сделали такие усики там где мы рисовали french теперь у нас будут на каждом ноготке у нас будут стразы Сразу у нас будут и крупные, и мелкие и серебряного цвета. Мы их будем наносить на базу, и далее потом просто перекроем ноготки топом и все. Сейчас приступаем к нанесению страсс. Это у нас уже завершающий этап маникюра. Ну вот, мы уже э, сделали стразы. На каждый ноготок мы прилепили стразы. Посмотрите, здесь у нас э, на каждом, на четырех пальчиках у нас один большой страз посередине, и по краям у нас маленькие. И здесь на безымянных пальчиках у нас один большой страз, один маленький. Вот так вот это смотрится. Посмотрите. На больших пальчиках у нас тоже есть. Также, то есть у нас все одинаковые, и только безымянные пальчики у нас немножко разные. Мы уже также перекрыли глянцевым топом. Топ у нас также клею, без липкого слоя, глянцевый. Вот такие замечательные ноготки у нас получились. Посмотрите, как все блестит. Переливается, стразы добавляют прям такой эффект. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!